Австралийский робот Hedrian X впервые построил коробку полнофункционального дома менее чем за три дня. Строение имеет общую площадь 180 квадратных метров и включает в себя две ванные комнаты, а также три спальни. Это новый рекорд установленный компанией Fastbrick Robotics. Строительные работы проводились на полигоне FBR в рамках заводских приемочных испытаний. Hedrian X тестировался на выполнение трех ключевых задач – строительство объекта с учетом всех комбинаций размеров строительных блоков проемов и вариантов вкладки демонстрация возможностей строительства полноценного объекта от бетонной плиты до крыши демонстрация способности Хедриан x построить большую структуру на бетонной плите из 3d кат модели с требуемой точностью после завершения строительства возведенная конструкция была проверена группой специалистов по гражданскому строительству на соответствие нормам и стандартам прежде чем продемонстрировать двух роботов Хедриан x ключевым участникам рынка компания намерена доработать систему с учетом там полученного опыта. инженеры из швейцарской высшей технической школы Цуриха создали гибкую опалубку из трикотажной ткани и металлических тросов, которая позволяет создавать бетонные конструкции сложной формы. Технология была разработана Марианной Попеску и Лексом Рейтером в рамках исследовательского проекта NFS Digital Fabrication. Разработчики показали, что использование трикотажного текстиля для архитектурных приложений может сэкономить как материал, так и время, а также упростить процесс строительства сложных форм. Возможности, своей технологии исследовательская группа показала на выставке в Мехико, Мексика, где была возведена пятитонная бетонная конструкция замысловатой формы. Команда из Цуриха продемонстрировала процесс подготовки и строительства объекта с площадью поверхности равной 47,5 квадратных метра. Суть технологии, предложенной швейцарами, заключается в создании быстровозводимой тросовой опалубки. Для нее требуется деревянный каркас, по периметру которого закрепляются и натягиваются сети с тросов, поддерживающие бетон, во время застывания в изначальном варианте перед заливкой бетона на сеть необходимо было закрепить множество отдельных полимерных листов а затем расположить на них армирующие конструкции сложной формы что было трудоемко и достаточно неудобно в доработанной технологии которую продемонстрировали в мексике на тросовую сеть надевается трикотажная опалубка которая создается на обычной промышленной вязальной машине из полиэстеровой нити поддержку своей конструкции как и в первоначальном варианте выполняет сеть из металлических тросов которая рассчитывается исходя из конкретного проекта объекта. Канадская компания Incas Armored Vehicle Manufacturing, занимающаяся производством бронированных автомобилей, разработала многоцелевое бронированное транспортное средство Superior APC AMEV. Бронетранспортер доступен пользователям в двух модификациях: транспортное средство доставки войск APC и бронированная медицинская эвакуационная машина AMEV. Incas Superior APC AMV предназначен для использования военными подразделениями и полицейскими силами. Также машину можно использовать для поисковых и спасательных операций. Впервые бронеавтомобиль был официально представлен в октябре 2018 года. Incas Superior APC AMV имеет классическую для машин данного класса компоновку. Двигатель расположен спереди, посередине кабина экипажа, рассчитанная на командира и водителя, и сзади отсек для транспортировки военнослужащих. В варианте APC броневик позволяет транспортировать помимо водителя и командира 14 солдат, а в модификации AMEV 6 раненых и 2 сопровождающих лица. Бронетранспортер имеет усиленное шасси и колесную формулу 4х4. Помимо дверей в кабине, машина оснащена двумя дверьми с обеих сторон корпуса и гидравлической рампой сзади, что позволяет военнослужащим быстро грузиться и покидать БТР. На крыше в передней части транспортного отсека расположено посадочное место для установки вращающейся башни с вооружением, пулемет калибра 7,62, прикрытая люком. В задней части также имеется два люка. Под всеми окнами бронемашины расположены бойницы, позволяющие вести огонь, и стрелкового оружия. Также машина оснащена аппаратурой для видеонаблюдения и тепловизором. Дополнительно INCAS Superior в модификации APC может быть оснащен системой защиты от толпы, отвалом для разрушения препятствий, комплектом проблесковых маячков и громкоговорителей. INCAS Superior APC AMEV имеет бронирование по стандарту CEN 1063 BR-7, что позволяет защищать экипаж от калибра 7,62х51, включая пули с бронебойным сердечником осколков гранат и снарядов, во всех окнах установлено многослойное пулеметное стекло. Как известно, одной из главных проблем городского трафика являются пробки и заторы. Сегодня почти каждый житель мегаполиса хочет иметь свое личное транспортное средство, и старые города с их неприспособленными для такого количества машин дорогами уже буквально задыхаются от перенасыщения автомобилями. Многие инженеры и ученые пытаются решить эту проблему, зачастую предлагая настолько причудливые варианты, что они вызывают лишь улыбку. Суть идей заключается в том, что одним из возможных решений проблемы городских пробок могут стать огромные транспортные средства перемещающиеся высоко над дорогами при помощи колес установленных на длинных гироскопических ходулях по мнению разработчиков такие массивные автомобили могли бы на дороге занимать минимум места передвигаясь даже по разделительной полосе при этом они были бы безопасными вместительными как небольшие самолеты и быстроходными почти как метро и разумеется им надлежит быть беспилотными в данном случае как вы понимаете дизайнеры не особо заморачивались законами физики и кажется даже не пытались задумываться о правилах дорожного движения и Способности такого транспорта и повредить городские постройки и коммуникации по-видимому это просто некий красивый концепт любопытная мысль которую при желании могли бы вдумчиво проработать иные специалисты однако представители дохер да Инсаат, не смущаясь этим даже показали всем свое видео как мог бы выглядеть пожарный транспорт на таких гироскопных ходулях якобы подобным способом там где обычные пожарные машины теряют драгоценное время лавируя в пробках ходульные автомобили прибывали бы на место в разы быстрее затем крыши такого автомобиля выпускала бы наружу многороторный дрон, поднимающий на себе не только двух пожарных, но и целый арсенал шаров, состоящих из особого огнетуша... огнетушащего порошка, а также оборудование, пуляющее эти шары прямо в огонь. Однако, достаточно немного задуматься и становится ясно, что она абсолютно нереализуема, по крайней мере в условиях современных городских технологий. И все же, стоит отметить, что ей нельзя отказать в некой романтике и эстетике, по крайней мере, данная идея имеет право на жизнь ничуть не меньше, чем парящий китайский автобус, которым в свое время многие восхищались. Если вы когда-либо бывали на стройплощадке, до того момента, как на ней еще не начато строительство, вы представляете, сколько сложно подчас архитекторам, инженерам, строителям и электрикам представить, как в данном месте будет выглядеть и располагаться строительный объект. Однако теперь всем этим специалистам не нужно ничего представлять. Достаточно надеть умную строительную каску, оснащенную виртуальной реальностью. Американская компания Trimble, занимающаяся разработкой системы определения местоположения по сигналам систем навигации на выставке World of Concrete, представила свой новый проект строительную каску оснащенную очками виртуальной реальности hololens эта каска умеет создавать 3d изображение строительного объекта показывая отдельные слои структуры траембл называет свой продукт системой смешанной реальности с помощью него пользователь может модулировать различные слои информации для разных субподрядчиков участвующих в стройке например только строителей или только электриков картинка виртуальной реальности привязана к координатам gps и создает пользователю абсолютно реалистичную масштабную картинку просто меньших размеров как известно предыдущие продукты triangle hololens были предназначены главным образом для использования внутри помещений их создавали для дизайнеров архитекторов и инженеров позволяя им видеть внутреннюю часть зданий как модель виртуальной реальности по словам разработчика новая система может быть использована архитекторами и инженерами для наглядной демонстрации как лучше размещать строение на земельном участке где проводить прокладку коммуникаций и даже устанавливать санузлы Воссоздаваемые объекты система запоминает и переносит в компьютер.